I got you on my mind No matter what I'm saying, saying You come back in my life You just wanna breathe <laughs> <laughs> My love, my love Как раз подходишь, бля, тебе придется немного поработать, бля. Это плохо, бля. Хватит краснеть, бля. Не глупи, бля. Как раз покажу, как они выглядят, бля. Позади местного храма, бля. с дороги, стродите меня и пойдете в грех и спирну. Пахнет конфетой. Это она и есть. Ничего необычного. А выглядит как собачья какашка. Мяу. За нами едут полиция. Ну, теперь тебя посадят педофил. Я shot gang, coochie gang, coochie gang, gang, я gang, не скачет, тот Путин, Кто не Следить за запахом. Не подслушивайте никаких глупых шуток. Вперед, мужик. Это, это я и хочу ты узнать. Ты Свою так сильно да хочешь это узнать? Я, Нет, вообще-то не особо. <свят> <свят> <свят> Стоит их классная руководительница с каким-то сычом. и тут у нее как засосет. Ух, она, опять от этого засосала под ложечкой. А вот такая вот зачесалась под шишечкой. Всего два вопроса. Первый – это существует ли рай. И второй – это почему меня возбуждает хинтай. Ты часто размышляешь о великом, когда намыливаешь себе жопу. Жопу следи за языком. Прости. Когда намыливаешь попку. Да какая разница? Большая. Мне не надо драться, чтобы победить. Мне надо убить его. Наверное, это мой рай. Я чисто такой, как пидор вошел за микрофон купил? Ну это? то это? Ну, блядь, не тупи! Так я не туплю, как некоторые. А с я тупая-то? А ты послушай себя-то. Я, блин, про гандоны намекаю. а